Стоп. Закрой его, закрой. Так они одинаковые. У них экран только другой. Друзья, всем привет. Здорово. А, мы сегодня расскажем вам про центр нашей вселенной, про наши компьютеры, на которых мы работаем и выполняем нашу работу в качестве видео, фото и музыки. Ну, основная мысль этого видео, наверное, в том, чтобы сравнить а, наиболее популярные модели макбуков разных годов и посмотреть, как они в данном 2021 году между собой сравнимы. Мой компьютер, который, на котором я работаю, который я использую — это MacBook 2015 года, 15-дюймовый, с процессором i7 2.8 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD-диск и отсутствие дискретной графики. И компьютер Влады, который MacBook-модели 2019, 2019, -го, 2019, -го, 2019, -го. 2019 -го года, куплен в 2020 Он имеет шестиядерный а, уже процессор i7 а, на 2,6 ГГц, 116 ГБ оперативной памяти, уже 512 ГБ SSD-диск и а, дискретная графика от AMD, правильно? Да. В чем же основные как бы, различия этих моделей? Можно ли их вообще сравнивать между собой? Потому как между ними как бы, разница больше пяти лет уже получается, да? Нет, не больше. Около пяти лет. Около пяти лет, да. Наверное, стоит начать с э, размера экрана. Э, в модели 2019 года экран на несколько дюймов больше, чем модели 2015 года. Однако их периметр э, обоих моделей, он абсолютно одинаковый. А что касается веса, то модель 2015 года несколько, наверное, несколько грамм тяжелее, чем э, модель 2019 года. На полкилограмма? Да, на полкилограмма. То есть этот весит 2 килограмма, а 2019 весит 1,4, 1,5. И, и толщина э, модели 2019 -го года, она несколько уже, чем модель 2015 -го года. Меньше, да. да. то есть на самом деле он более такой лайтовый, э, легкий, и его проще с собой везде таскать. А нужно еще упомянуть, если говорить про экран, э, о яркости и о встроенных функциях True Tone и HDR, поддержка HDR. Потому что, насколько я знаю, в MacBook 2015 -го года э, яркость, заявленная Apple, это 300 нит. Вот на этом же макбуке, на 19-го года, Яркость 450 нит. Ощущается как ну на самом деле процентов на 20, 15 процентов ярче. Еще что хотел упомянуть про экран, про функцию True Tone. Это автоматическая подстройка цветов экрана, отображающихся на экране цветов под окружающее освещение. То есть если ты, например, сидишь, функция, э, да. если сидишь в дневном свете, то тебе э, нужно в монитор добавить больше там, белого, и он автоматически это делает. То есть, чтобы твои глаза не так сильно уставали от, от от монитора и было просто приятнее на него смотреть и тут я думаю стоит уже дальше упомянуть про батарею да. а, вообще тут наверное еще стоит даже сказать про графическую карту которая встроена в макбук девятнадцатого года из-за того что там графическая карта мощнее чем ну, во первых там есть дискретно да здесь нет дискретной графики здесь встроенная графика процессорная из-за того что в модели девятнадцатого года есть этот графическая карта батареи садится да, батарея просто за несколько, несколько часов, часов да причем максимум. ты можешь сидеть даже просто серфить в интернете она будет да и неважно какие задачи ты выполняешь да. она все равно будет садиться за 2-3 часа так что друзья носите с собой зарядки Всегда. но плюс у этого макбука в том что э, у него входы USB Type-C и в принципе можно какой-то мощный powerbank если есть то им можно заряжать даже компьютер да. на ходу. То есть, что нельзя сделать вот с этим компьютером, потому что у него максиф 2 зарядка. Я хотел бы отдельно отметить клавиатуру и тачпад, потому что, как всем известно, моделей 16, 17, 18 годов в макбуке, у них были огромные проблемы с клавиатурой. Да. И вот эта новая конструкция, которую Apple э, внедрили в свои компьютеры, она дала сбой, и на самом деле многим людям пришлось менять компьютеры, при, приходилось подолгу ждать, как бы, э, пока им там Apple по гарантии починит их клавиатуру, потому что как это называется, технология бабочка, бабочка. технология бабочка, да, когда э, клавиши у них ход стал меньше, вот, и, и, как бы, ну, в общем, другая технология, которую они начали делать с 16 -го года, клавиатура, она абсолютно ненадежная, и миллион раз люди на это попадались, у всех случаются как бы, проблемы, что нужно вот, менять клавиатуру. Mm -hmm. На 15 -го года модели такой проблемы еще не было, клавиатура была нормальная. То есть она не идеальная, но в то же время она не ломается вот уже сколько лет этому компьютеру, уже 5 лет там компьютер, и ничего с этой клавиатурой и нет. По что, сути, да. я на ней как бы печатаю почти каждый день, э и когда как бы никаких претензий, там залипаний, еще каких-то проблем, ну, не было пока что. Но у модели 2019 -го года еще лучше хочу сказать очень удобно да. она очень легкая плавная она повторяет э, движение можно, если можно так сказать движение твоих пальцев и она на самом деле чувствуется как как будто она воздушная вот если говорить про какие-то там э, тактильные ощущения и тут наверное стоит упомянуть про тачбар такая классная фича э, которая тебе просто шикарно замечательно экономит ну, вот лично мне она не очень нравится а мне нравится. но это кому как то есть на вкус потому что мне проще нажать Пока... кнопкой Неправда. Пока, пока ты ищешь, куда тебе стрелочкой нажать на кнопку, за тебя это может сделать тачбар. Например, например, ты хочешь сохранить какой-то файл, ты... А, ну, да. в этом смысле. Да, это я согласен. Но если ты, например, хочешь быстро поменять громкость или яркость, еще что-то, то тебе нужно заходить в меню. То есть ты не можешь сразу нажать на кнопку иметь яркость. Ты должен нажать на меню и как бы зайти и уменьшить. То есть в этом ее минус. Кстати, Touch ID здесь очень полезен. но тоже экономит твое время, потому что ты... Место, да, вместо того, чтобы да. постоянно вводить свой пароль, ты можешь просто прикоснуть да. свой палец. Кстати, насчет тачпада. В модели 2019 -го года тачпад э, гораздо больше, чем в модели 2015 -го года. На самом деле, это очень удобно при работе с видео, если у вас, например, нет графического планшета. У меня он есть, я им пользуюсь, но для тех, кого их нет, это может быть э, может стать удобной э, функцией, потому что если у тебя, например, большой экран, больш, э, очень много разных функций на и, и разных там, например, э, склеек видео, то тебе очень удобно передвигаться э, с помощью большого тачпада по экрану. Знаете, за что я реально люблю э, MacBook 2015 -го года? Так это за то количество разъемов, которым, которые в нем есть. Это действительно удобно, это классно, тебе... В общем, модели 2019 -го года есть только 4 USB-C. Это да. очень неудобно. Вот эти штуки они очень быстро ломаются. Чем вообще плох USB-C, точнее отсутствие других разъемов, кроме USB-C в компьютере? Это плохо тем, что ты не можешь быстро э, передать файлы там, с SD-карты к себе на компьютер, э, подключить какой-то USB-A аудиоинтерфейс, то есть по USB-A протоколу, который идет. В принципе, используя этот компьютер дома, нет никаких, не будет никаких проблем а, с тем, чтобы использовать там, и, или подключать к нему какое-то большое количество периферийных устройств. Тут просто надо иметь вот эту вот док-станцию. Да. Это вот единственный минус. То есть тебе нужно приобрести док-станцию. Расскажем сейчас про звук, про динамики. Да. Я хочу отметить, что э, в моем компьютере динамики э, работают, и как бы с ними никаких проблем нет. Но нельзя сказать, что на них слушать музыку приятно. На модели 2019 года гораздо приятнее слушать музыку И там очень классно его можно использовать в качестве диктофона Вот это тоже, кстати, в На очень приятном, на высоком уровне ты можешь записать там даже песню Имея каких-то там профессионального оборудования Начнем с того, что качество микрофона встроенного у MacBook 2019 года в несколько раз лучше, чем... 15 как и качество э, динамиков то есть э, если мы будем слушать какую-то музыку на этом компьютере вы не просто не поверите что э, это играет из ноутбука правда вот э, я когда первый раз услышал, услышала подумал что какая-то колонка рядом ну маленькая стоит там да э, но на самом деле звук шел из компа и вот это вот э, ну как бы не того что ты слышишь тому что ты видишь меня очень на самом деле радует в этом компьютере Теперь мы расскажем про внутренние особенности. Как я уже упоминала дом. мы работаем в сфере видеопродакшена, мы монтируем видео, мы их записываем, мы работаем со звуком, с музыкой, сочиняем композиции и работаем с фотографиями. Давайте пройдемся немножко по начинке. Да, по начинке. Вот нужно сказать, что в моем 15-го года компьютере стоит процессор i7 четырехъядерный тактовой частотой 2,8 ГГц. Насколько я помню, он шестого поколения, шестого, по-моему, поколения, mm -hmm. могу ошибаться, но, по-моему, шестого, но до сих пор я его использую для монтажа и работы со звуком, и, в принципе, проблем особых не возникает. Только на совсем таких перегруженных сессиях, где много там инструментов виртуальных, начинает он выдавать систему оверлот, но в большинстве случаев удобоваримые, в принципе, можно использовать. На этом компьютере стоит у нас шестиядерный уже процессор, то есть на два ядра больше, и он девятого поколения. Но а, разница в поколениях между шестым и девятым, она на самом деле довольно высокая, довольно большая. Когда вы начнете работать на, на вот этом компьютере, вы сразу же ощу ощутите вот прирост в скорости, в мощности. Не и... забывай, что здесь еще мощная графическая карта, которая да, также помогает, влияет есть. на монтаж и на работу, например, с видео. Да. Кстати, можно упомянуть, какая здесь графическая карта. Вот этот модель компьютера, это с картой AMD Radeon, про 5300 м на 4 гигабайта. То есть это базовая модель э, графической карты. И по своему опыту я скажу, что меня очень даже удовлетворяет работать э, с данной картой. Да. Э, я не делаю максимально каких-то сложных проектов там, в 3D. Э, э, я не работаю с 3D-графикой. Я работаю с видео и с какими-то простыми 2D-анимационными проектами. Э, у меня не было ни разу такого, чтобы мой компьютер там, грубо говоря, завис. в э, Какой-то очень важный момент, потому что карта на самом деле меня жутко выручает. И многие проекты, и также экспорт э, файлов происходит довольно быстро. Не только, кстати, видео, но и фото. И я могу сказать, что для тех, кто хочет найти себе относительно недорогую модель э, макбуков, но при этом с хорошей картой, которая будет варить э, ваши видео и хорошо их экспортирует, то я вообще бы посоветовала купить э, данную модель э, компьютера. Ну надо, надо упомянуть, что эти компы, они без дискретной графики при, в принципе не существуют. То есть да. они все с дискретной графикой. Это в принципе даже плюс какой, в какой-то степени, потому что покупаете минимальную как бы, комплектацию, у вас уже есть дискретный график. Э, мы сейчас откроем один и тот же проект э, видео 4К, который мы вместе сделали с Егором и и посмотрим за сколько секунд или минут э, будет каждая из моделей макбуков экспортировать данный проект сейчас я открою проект 4k и сделаю его экспорт Сделаю стандартный экспорт мастер-файл для youtube ваш 264 4k на рабочий стол и посмотрим за сколько секунд он будет это делать вот видео экспортировалось, произошло это достаточно быстро, за 27 секунд мой компьютер смог обработать видео в 4К. Мой компьютер обработал то же самое видео за 55 секунд. Мы увидели, что модель 2019 года она экспортирует видео гораздо быстрее, чем модель э, Да, прирост модель скорости, -го конечно, года. очень заметен. Да. И ну, это все благодаря, конечно, процессору, как бы, более, более новой модели процессора. И графической карты. Конечно, да, наличию графической карты. Ну, а теперь а мы обратимся да. к лоджику, который не так на графической карте, сколько к процессору. Я создал проект в Logic, который состоит из 110 дорожек. На дорожках по 5 плагинов, на аудиодорожках. Первый — это эквалайзер, второй — компрессор, третий — это лимитер, space дизайнер и автофильтр. На дорожках с инструментами виртуальными у меня тоже по 3 плагина. На каждом из этих инструментов включен разный пресет. И, в принципе, с такой нагрузкой мой компьютер справляется еле-еле, то есть на грани перегрузки. Хочу заметить, что на экспорт финального файла ушло около минуты, то есть 58 секунд. Но даже при такой серьезной нагрузке, я считаю, что это неплохие результаты, и они показывают, доказывают лишний раз то, что на данной модели еще до сих пор возможно абсолютно нормально работать, сводить и даже делать аранжировки. Моему же компьютеру понадобилось 30 секунд, чтобы обработать данный проект. Ну вот мы увидели, что Logic в принципе тоже стал гораздо быстрее работать. Угу. И ну, это ощутимый как бы, прирост в мощности. Но я замечу, что на модели 2015 года до сих пор можно делать стоящие проекты. И вот я все свои... Все свои проекты недавние я делал вот именно на, этом, на этой машине. Я не могу сказать, что мне было неудобно или некомфортно, потому что все-таки процессор у него довольно мощный, даже для 2021 года. И еще хочу сделать такой акцент на Lightroom, потому что... Ну, кто-то, конечно, работает в фотошопе, кто-то в Лайтруме, каждый выбирает для себя. Однако я хочу также заметить, что в Лайтруме происходит достаточно быстрый экспорт. До модели 2019 года у меня был похожий MacBook 2015 года, только 13 дюймов. И что я могу сказать, что, например, экспорт фотографий в количестве 100 штук у меня мог происходить в течение 10-15 минут, что является достаточно долгим процессом. Да, Если сравнить с вот этой моделью, я сейчас покажу, конечно, но экспорт фотографий происходит буквально за 15-30 секунд. То есть это достаточно быстрая рекордная скорость. И если вы, например, работаете в режиме, у вас все горит, и вам нужно прямо сейчас скинуть заказчику хоть какие-то фотографии, пусть даже сырые, но хотя бы э, э, эксп, э, переделать э, из RAW в JPEG, то вот эта модель, она просто идеально справляется с данной задачей. Но это круто экономить время. Да. Это точно. Я решила посмотреть на примере экспорта 400 фотографий, за сколько мой компьютер сможет их обработать. Я решила взять исходники ROM и сделать их экспорт JPEG. Фотографии не маленькие, примерно 3000 пикселей на 5000. Все, 8 минут понадобилось моему компьютеру, чтобы обработать 400 фотографий RAW в JPEG. И это довольно хороший показатель. Ну что, Егор, планируешь ты теперь обновляться? Uh, нет. Я, я <с хочу подождать, пока Apple выпустит версию 16-дюймового MacBook'а на их процессорах, собственных Silicon-процессорах. Вот сейчас вышли вот эти новые маки на M1 процессорах, и они уже показали невероятный прирост в мощности. Тем не менее, друзья... Неважно, гонитесь ли вы за последними инновационными технологиями, или вы в вы, или вы ретроград, как да-да-да. Главное, а, главное, работайте, главное, творите да. и создавайте проекты. И хотим пожелать вам удачи, успехов в ваших проектах, конечно, смотреть нас. И, в общем-то, всем спасибо. Всем пока. пока.